Ай, Шерри, умница, молодец. Одна, ой, живая, видишь. Ай, молодец. Шерри, дай. Дай. Молодец. Молодец. Ищи. Блин, камеру не включил. Одного черечка я сбил. Жир по а че? Во, Сало на два пальца есть? О, супер, блядь. Пол-литра со сковороды сольем. Аппорт, вперед, вперед. Ой, подранок, подранок, подранок пошел. Иди сюда. Ай умница, молодец. Молодец. Дай, молодец. Ищи, ищи, ищи, ищи, ищи, ищи, ищи. ищи. На место, на место, Вист, мы промазали. Вист? Иди на место. На место мы промазали. Усе. Но... Согласен. По У вас есть Апорт! <Слышен> Блядь, какие ракеты, блин! Вообще жесть. Да вот еще. Не, ну от меня это было слишком близко. Я если бы в <смех> него попал, <смех> один бы клюв туда улетел дальше. <смех> Да, а вам бы в лодку фарш прилетел бы сразу. Ты добил? Наверное. Димон, по-моему, добил. Я вообще что-то, блин, не в ту степень Ай, Вист, молодец! Сейчас, Вистяра, подожди. Дай, молодец, красноголовый. Да, я его видел. Ай, умница. Нет, нет. А где Вист? Ко мне, иди сюда. Молодец, ко мне. Молодец, дай, дай, вист, иди сюда, иди сюда, вист, вист, поищи тут, поищи тут, ищи, ищи, ищи, ищи, ну она чистая вроде, вист, апорт, апорт, апорт, вперед ищи щи щи щи Дай. Красноголовик. О, это молодец, вист, молодец. Ну стволы прогреем троху. О, несет, красавчик. Молодец, молодец, ко мне. Молодец, ко мне, ко мне. Ко мне. Дай. Аборт. Ебай. <правда> <смех> урабу уговорили блин вообще жесть справа за димой Так, и одна за тобой. Апорт. Это я сбил ее, виз побежал. Апорт. Вист, апорт. Апорт. Ай, молодец, вист. Сука, это было очень близко. И очень быстро. Дима над тобой. Есть опор, они садились, да, дай молодец, опор, ищи.